Здравствуйте! Вы смотрите Амперметр. Амперметр в новом формате. И сегодня мы продолжаем рассказ о том, что внутри, у зарядных станций Auto Enterprise. В прошлый раз рассказывали о контроллере, который контролирует заряд. Сегодня мы расскажем о модеме, который обеспечивает связь между контроллером и сервером Auto Enterprise. И рассказывать будет снова главный инженер компании Дмитрий Михалюта. Расскажите, пожалуйста, что такое модем. Зачем он нужен и как работает? Ну, модем это как бы, связывающее звено между контроллером, сервером и пользователем Это связано нужна для, для диагностики Во-первых, GSM-модем э, на сервер отправляет диагностическую информацию Пока машина допустим, не заряжается Когда машина заряжается, он передает телеметрию Это расход энергии и состояние коннекторов так, а в ответ что получает? Вот, а в ответ он получает э, от, от, от сервера, ну, например, команду авторизации. То есть, когда, когда, когда пользователь через положение авторизируется, то сервер дает команду на модем, а модем на контроллер, то, что машину можно заряжать. Помимо того, что он контролирует, ну вернее, обеспечивает связь, он же ведь еще и там программно достаточно сложное устройство, что он еще делает? Да, он, он реализовывает OCPP протокол. OCPP, Open Charge Point Protocol, это протокол прикладного уровня для организации связи между зарядными станциями электротранспорта и центральной системы управления. OCPP также упрощает масштабирование и создание сетей, использующих набор различных зарядных станций. Имеется ввиду, что, что эта станция может работать с любым севером, и любой север может работать с этой станцией. Хорошо, давайте немножечко в историю, как все это дело начиналось, э с чего начиналось. Сначала модем был таким, это было лет шесть назад. Угу. Сначала был таким модем, потом он эволюционировал. А что было вот не так в первой версии? Этот модель он был универсальный, не только для зарядностанции, он был вообще для телеметрии. Uh -huh. И первые версии зарядностанции работали с ним. Но когда станция заработала и уже нужно было пускать ее в коммерческое использование, можно было ставить, ставить на улицу для пользователей, не хватало индикации. То есть панель индикации здесь не была реализована. Uh -huh. Вот, и потом следующая генерация модема уже была с, возможность подключения панели э, индикатора и считывателя RFID-карты. RFID карт. rfid Radio Frequency Identification – способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах или RFID-метках. Сначала, когда вся эта сеть строилась, было просто как, как авторизоваться. Для авторизации есть как бы, ну, три способа. Да? Первый способ это поднести RFID карточку, второй способ это приложение. И третий способ это через диспетчера. Ну, это, конечно, в наше время это уже неприемлемо. Не Звонить диспетчера, просить включить, это, это это ерунда. Потом, когда сеть построили, оказалось, что не это просто полезть в карман, найти карточку, положить ее к, к, ну, к зарядке. Это процесс не такой же простой, как оказалось. Mm -hmm. И ну, как бы не давал покоя тот факт, что, ну как так, что там 2018 год или там, 2017 год на, на дворе, а машина вставляется в зарядку и нельзя взять автоматическую авторизацию. Так появился АЕ-чип? Да, появился АЕ-чип и карточки перестали иметь всякий смысл. Поэтому. Но в модеме это... Да, в модеме это все реализовано, да, некоторые заказчики просят поставить считыватель, но в реале, в своих сетях мы их не используем. Хорошо, а что внутри у этого вот устройства? Как бы две платы, на одной плате питание процессора GSM-модем. GSM-модем GSM – устройство для передачи данных через сеть мобильной связи, обеспечивает доступ в интернет удаленных или подвижных объектов, не имеющих проводной линии связи. А сверху просто индикация и сим-карта. В принципе, все. Перед тем, как запустить в эксплуатацию этот модем, его будет каким-то образом то, что собирают, понятно сами, теперь как же его тестируют. Что проверяется? Проверяется качество связи на тестовом антенне и связь с контролем зарядом. Что тестируется в новом модеме? Модем после сборки попадает в руки тестировщика. К устройству подключается дисплей, модуль считывания, RFID-карточек, устанавливается антенна и присоединяется интерфейс контроллера. При необходимости производится обновление программного обеспечения. Модем по сети мобильного оператора устанавливает связь с сервером, при этом контролируется уровень сигнала сети и другие параметры радиоканала. Тестируется считыватель RFID-карт и все настройки модема сбрасываются в состояние по умолчанию. В таком виде модем поступает на линию сборки зарядных станций Auto Enterprise. Вот этот модем ставится на станции как большие комплексы, так и индивидуального пользования, я так понимаю, да? да? Одинаковый, да. Одинаковый. Одинаковый модем, и он автоматом определяет количество плагов, которые стоят в станции, и сам определяет это AC, DC, CC, либо CHADEMO. Работа модема Дмитрия Михайлюта демонстрирует на макете зарядной станции. Соединив модем с контроллером и дисплеем и подключившись к мобильной сети, получаем на базовом сервере информацию о состоянии станции. В случае появления неисправности, в нашем случае короткое замыкание в линии пилот-сигнала, по которой контроллер общается со стоящим на зарядке электромобилем, через 1-2 секунды информация о неисправности уже на сервере, и дежурный оператор в курсе проблемы. Расскажи, пожалуйста, что будет дальше. То есть я так понимаю, что изменяется работа станции, то есть в разных странах разные вот требования. Ну по пока дизайн, ну, как бы укоренился, ну, этот дизайн укоренился, это такой фан-фактор, следующая версия просто будет 4G. Mm -hmm. да, Потому что в некоторых странах мобильные операторы уже объявили о том, что 2G поддерживается, но не выдаются уже новые контракты. Это значит, что через пару лет будет даже, не будет даже поддерживаться 2G. Ну, в каких странах, например? в ну, США. Вот опять же, задам вопрос, в прошлый раз, в общем-то, как-то ты ответил, что станцию украсть, она тяжелая, но есть маленькие станции, там тоже есть модемы. Можно ли вмешаться в его работу? Ну, теоретически, если сделать свою БТС, сделать свою базовую станцию, сделать подмену. Фальшивая базовая телефонная станция БТС. Это мобильный комплекс, состоящий из ноутбука и приема передатчика, работающего в диапазоне частот стандарта GSM, внешней антенны и управляющего софта. Включившись, она изображает из себя базовую станцию существующего оператора и заставляет все мобильные телефоны в радиусе от сотен метров до пары километров переключиться на себя. Ну, так угоняют автомобиль, я знаю. Да, глушит этот GSM модем. Глушилкой, он вывалится из сети, вываливается в поиск, потом поднимается рядышком самодельный БТС, uh -huh. этот модем на нее подключается, и таким образом можно перехватить трафик. Ну, точно дорогое удовольствие. Хорошо, а что можно увидеть в этом трафике? Ведь он тоже шифрованный? Ну да, ну что люди увидят, Ну и расшифруют, увидят, увидят данные, которые которых контроллер отправляет на сервер. И что? А сервер-контроллеру ведь можно подать команду на включение заряда, например? Ну, теоретически можно, ну, какой ценой? Как говорят опытные хакеры, что взломать можно абсолютно все. Но вопрос зачем? Теперь понятно, как эта штука работает и зачем она нужна. И в следующий раз мы продолжим рассказ о станциях «Автоэнтерпрайз». Расскажем, как устроен корпус станции, почему он именно такой, какой он есть. Если будут какие-то еще вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях.